Рыночная цена – 5 миллионов 200 тысяч рублей. Цена покупки – 3 миллиона 952 тысячи рублей. Дисконт – 24%. Экономия – 1 миллион 248 тысяч рублей. Отличное вложение денежных средств в объект для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Второй объект – Московская область, город Балашиха, двухкомнатная квартира, общая площадь 60 квадратных метров, шестой этаж. Рыночная стоимость 7 миллионов 400 тысяч рублей, цена покупки 5 миллионов 698 тысяч рублей, дисконт 23%, экономия 1 миллион 702 тысячи рублей, отличный бюджетный вариант для небольшой семьи. Наш третий лот на сегодня.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 Жилой дом в Московской области, общая площадь 270 квадратных метров, земельный участок 2700 квадратных метров. Рыночная стоимость 6 миллионов 200 тысяч рублей, цена покупки 4 миллиона 650 тысяч рублей, дисконт 25%, экономия 1 миллион 550 тысяч рублей хороший вариант для личного использования, сдачи как гостевого домика или перепродажи. И замыкает наш топ московская область двухкомнатная квартира общая площадь 50 квадратных метров, рыночная стоимость 5 миллионов 200 тысяч рублей, цена покупки 3 миллиона 952 тысячи рублей, дисконт 24 экономия 1 миллион 248 тысяч рублей.